Ты меня не оставляй, но вас слышу. Вой. Тету не уму не постичь тебя, мой край, душу не понять твою, как ее не вычисляй, журавлинный клиндали надо опушками берез, мне милее нет земли. я